В конце прошлой недели у жителей и гостей Даугупилса была возможность наблюдать за тем, как пасхальные яйца, установленные ранее на площади Винибас, меняют свой художественный облик. Таким образом, было положено начало творческой акции «Прикосновение искусства», которая до начала мая будет продолжать создавать праздничное настроение в разных уголках города. Католическая и литеранская Пасха уже прошли, но поскольку значительная часть горожан являются православными и старообрядцами и будут отмечать Пасху 2 мая, руководство Даугупилской городской думы предложило сохранить пасхальное оформление подольше и преподнести уникальный Подарок жителям микрорайонов. Завлекательным процессом преображения пасхальных яиц на центральной площади города можно было наблюдать в течение нескольких дней. Свое мастерство в рамках творческой акции продемонстрировали не только дагупилские художники, но и музыканты, актеры нашего театра и другие известные дагупилчане, а также горожане, которые не смогли остаться в стороне и проявили желание поучаствовать в создании праздничного настроения. В результате было создано более 20 уникальных объектов искусства, каждый из которых символизирует добрые весенние пожелания всем дагупилчанам. Этой весной желаю всем светлых мыслей, спокойствия в этих непростых условиях и, конечно, крепкого здоровья. Давайте наслаждаться жизнью, солнцем, радоваться всему, любить и ценить наших родных и близких, смеяться и дарить улыбки. Мы не художники, мы просто жители нашего Даугапилса, замечательного города. Но хотелось вспомнить детство, и вот получились такие вот замечательные цыплята у нас с дочкой вместе. Если кто-то увидит это яйцо, но обязательно должно произойти какое-то чудо. Но в наше время я пожелаю, чтобы любые желания людей, только хорошие, конечно, позитивные желания, чтобы они все исполнялись. Вот, вот как золотая рыбка приносит возможность исполнения желаний. И я думаю, что у нас как раз три цыпленка для трех желаний. Находится отличного настроения, поэтому я создаю э, композицию, где два человека обнимают солнце и руки в виде сердца. Поэтому хочется пожелать всем позитива только позитива. Поэтому хорошего настроения, весны и, конечно же, прекрасной жизни. Вот такого хочется настроения, потому что сколько можно уже сидеть дома. До 25 апреля разукрашенные пасхальные яйца будут находиться на площади Венибас, после чего переместятся в микрорайоны города, где будут радовать Дагубилчан до начала мая. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагубилской городской думы.